У меня теперь реакция такая же. Ой, кто это? Это с вами поздоровались или со мной? А интересно, это кто? Ну, если тетеньки здороваются, да еще по имени называют, то я сразу успокаиваюсь. Наверняка клиентки магазина. У меня магазин был теточный. Одиннадцать аж лет. Треть сознательной жизни. Если ровесницы...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 Я так часто вас возил. Мы же с вами знакомились. Вы же еще сказали, что утром ездите на такси, а вечером на машине, и магазин у вас есть. Блин, мне его прям жалко стало даже. Не, ну я не знаю. Со мной столько таксистов знакомиться. Ну их ведь много, а я одна. Я и не особо запоминаю их.